Bismillah. Bismillah. На этом уроке мы пройдем с вами Суру Ат-Таквир, Ат-Таквир, 81 Сура, 29 аятов. Авуду Биллахи, Мина Шайтаню Раджим, Бисмилахи Рахман и Рахим. шамсу вырот и суку вырот и да когда а солнце кубвырот солнце будет скручено когда солнце будет скручено и да суку вырот когда солнце будет скручено у ида она да рад вайдан ножуки да рад и когда Ан-нуджум это множественное число от слова надджм. Наджм-нуджум. Звезды. Звезда звезды. Nujum, звезды. И когда звезды инкедарат, это осыпятся, падут. Вайдан нуджумум кедарат. Вайдан нуджумум кядарат. И когда звезды падут. И когда звезды падут. Ваидаль джибалю, суйерат, ваида, и когда альджибаль, джабалюн джибаль, джабалюн джибаль, гора горы, джибаль горы, вайдаль джибалю суйерат, суйерат будут приведены суйерат. Суйерат, когда их приведут в движение. Вайдаль джибалю суйерат. Аль-Джибаль суерот. Их заставят двигаться. Заставят двигаться. И когда горы будут приведены в движение. Вайдаль-Джибаль суерот. Вайдаль-Айшару. Вайдаль-Айшару. Вот тылят. Вот тылят. Вот тылят. Войдаль-Айшару. Айшар. Это верблюдицы. Верблюдицы. Айшар. Айшар. На десятом месяце, которые беременные, верблюдицы на десятом месяце. Оттылят! Воттылят это! Их оставят! Оставят без присмотра! На них, за ними никто даже следить не будет! Уй, от -ты Обычно ты ждешь, ты следишь за верблюдицами. А тут их оставят, никто за ними следить не будет. Оттылят! Вайдаль Айшаруттылят. И когда верблюдится на десятом месяце беременности, останутся без присмотра. Вайдаль. И опять, и когда аль-вохуш, вахшин-вохуш, хушират, вахшин-вохуш, вахши это дикий, дикий, вахшин. Дикий зверь. Уахуш много диких зверей. И когда много диких зверей... Хушират. Хушират. Будут собраны. Даже судный день называется Яумуль Хашер. Ямуль Хашар. И когда дикие звери будут собраны. Уайдаль, уахуш, И когда дикие звери будут собраны. Уайда. И когда Аль-Бихару... Судджират. Аль-Бихар Бахрун, Аль-Бихар, Бахрун Бихар, моря, Бихар это моря. Бахрун море, Бихар, вайдаль Бихару, суд джирод, разожгут. Моря разожгут. И когда моря будут разожжены, суть жирот. Вайдаль Бихару, судджирот и когда моря будут разожжены, нуфусу, аннуфус нафс, нафс нуфус, зуб Зуйджат. Это зауч. Например, вот слово зауч, это супруг. Когда души будут распределены по группам. Уайдан нуфусу зуб соединяться будут они в группы и когда души будут распределены по группам зубыят и когда альма у Суилят. су илият альма у это ту, ту девочку которую закопали живьем то есть закопанная живьем будет спрошена. И когда закопанная, зарытая в землю живьем альмаууда суилят, когда ее спросят, когда ее, она будет спрошена, да и когда зарытая живьем будет спрошена, биаи занбин за какой такой грех она была убита, биаи занбин Би айедамбин кутилят, данбун грех. За какой грех кутилят она была убита? За какой грех ее закопали, что она умерла? Живьем закопано. Би айедамбин кутилят. За какой грех она была убита? Уайдассахуфу. Ассахуф ⁇ это свитки. Ну, будут развернуты да сонуширот и когда свитки будут развернуты нуши рот ида и когда свитки будут развернуты уайда сама уайда а сама у а сама небо куще тот кущий тот будет сдернуто и когда небо будет сдернуто куши тот выда сама укущи тот и когда небо будет сдернуто и когда небо будет кучи тот сдернуто, а сама небо ида джо ему это ад и когда ад будет разожжен, вайдаль Джахиму, Сират, вайдаль Джахиму, Джахим ад, и когда ад будет разожжен, ваидаль Джаннату узлифат, а когда рай будет приближен, узлифат, узлифат будет приближен. А когда рай уйдаль Джаннату узлифат, а когда рай будет приближен? Алимат! Алимат навс. Ма ахдарат, ма ах Ахдород, узнает навс, каждая душа, Ма Ахдород, что она принесла с собой, узнает тогда каждая душа, Ма Ахдород. Ах, Дарат. Что она с собой принесла? Что она с собой принесла? Ла-Иляхи, Смотрите, на 14 аяте ответ пришел, да? Когда это произойдет, когда вот это произойдет, когда вот это произойдет, 13 аятов. Столько-столько перечислений, и вот ответ. Алимат. Узнает тогда, узнает каждая душа. Что она принесла с собой? Алиматнавс, маахдарод. Тогда каждая душа узнает, что она принесла с собой. Фаля. Но нет. Оксиму Белхуннас. Оксиму я клянусь. нас отступающий. Хуннас отступающий. Хуннас отступающим. Фаляуксиму билхуннаси. Клянусь отступающими. Аль-Джавар Плывущими Альджавар. Алькуннас. Аль куннас скрывающиеся, аль плывущие, куннас скрывающимися, Плывущими и скрывающимися или выявляющимися звездами Аль-Джавариль Куннас Валляйли, валляйли, и асас, а также ночью клянусь ночью, когда она наступает Асаса! Аса наступает! Наступает Асаса! Валляйли ида Асас! И клянусь ночью, когда она наступает? Или отступает. Наступает или отступает. Несколько видов толкований. Ва субхи. и субхи. Ида танафас. Ва субх. Раннее, раннее, раннее утро, когда оно начинает брежать, когда оно начинает дышать. Танафас. Когда она дышит и датанаффс и клянусь ранним утром, когда она дышит. Иннахула коулю расуль, расуль, карим, поистине. Это слова благородного посланца Ангела Джибриля. Иннахула коулю расулин карим. Иннаху, инна. Усиление, потом лям, перед словом каулю, ля каулю. Иннаху ля каулю Поистине это слова благородного посланца. Имеется в виду ангел Джибриль, алейхиссалям. Поистине это слова благородного посланца. Ангела Джибриля, Расуль Карим. Иннаху ля каулю Расулин Керим. 2кутин даввели арши. век вот на ин арши. аршимаккин обладающий веку обладающий кого там это силой обладающий силой даввели аршимаккен и который занимает маки это занимающий айнда о или при владыке виля арши, то есть тот, кто владеет троном, Аллахом Субханута. Зикуватинайнда виля арши макиин, он занимающий высокое положение, при владыке трона, перед Аллахом Субханахуаталя, обладающий этот джибриль, обладающий силой и занимающий высокое положение. Анда Арши при владыке трона, обладающего силой и занимающего при владыке трона высокое положение. Ла иллахейляллах. Мутаин. Самма амин. Мутаин. Мутаин. Самма амин. Которому там, на небесах повинуются. Мутаин. Итаат от слова итаат повиноваться мутаин которому там на небесах повинуются самма амин и он еще доверенный амин мутаин самма амин которому там на небесах повинуются доверенный Ва -ма -са Бимаджнун. Вама сахай бимаджнун. и ваш товарищ. Ваш товарищ. Ма сахай бима Ма это отрицание. Ма отрицание. Не является мачнун. Мачнун, как говорили многобожники. Поистине, Мухаммад Мачнун говорили. Оскорбляли его. «Ва ма Аллах, Субханава тааля, отвергает их слова. И сам говорит. «Ва ма сахибكم бимаджнун» И товарищ ваш, пророк Мухаммад, Салли Аллаху Алейхи Васаллима, Не является маджнун, одержимым. И товарищ ваш, пророк Мухаммад, Не является одержимым. «Ва ма сахибكم бимаджнун» Опять лям, усиление. «Кад». Усиливает, смотрите, две частицы, лям и кад. Ва кад. Ла кад – это усиление. Ра агу. Ва И он. Ра Видел его. И он видел его. Ва ла агу. Ра это он видел. Гу – его. То есть, Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, видел Джибриля, алейхиссалям. И Аллах, саляллах, этот подтверждает и еще усиливает. ла говорит. И говорит, Валя ля аху. -а Вы не верите, в многобожники. А я говорю. Аллах, саляллах, говорит. ва аху. -а и он Действительно видел его. Бил уфу мубин. Мубин ясный. Уфук это горизонт. Уфук горизонт. На ясном горизонте он его видел. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям видел Джибриля. Валя кадра аху бил уфу мубин. Но Мухаммад видел его. То есть Джибриля. На ясном горизонте. «Ва ма аль-гайби биданин». «Ва аль-гайби биданин». «И он». «Ва ма «И он». «Ма» – это опять отрицание. Махуа, хуа аль-гайби». аль-гайби» – это «гайб», мы знаем, «скрытые». «Сокровенные». То, что скрыто от наших глаз. Аляль гайби биданин. Биданин это означает, что он не скупой, он не скупится, он не будет молчать, он будет говорить. И он не скупится. Значит, ма это отрицание. Биданин это, значит, ма-биданин, не будет скупиться он. И он не скупится на передачу сокровенного. Он все будет доносить. Он все будет говорить. Все, что ему приходит, он все будет доносить. Ничто он не скроет. «Вамахуа аля би биданин». И он не скупится на передачу сокровенного. «Вамахуа бикаули шайтанир-раджим». И это... И это не речь, шайтан. Шайтана, дьявола. Раджим, которого побивают камнями. Раджим. Делают раджим. Побивают камнями. Раджим это побивать камнями. Раджим, тот, кого побивают. Побиваемый камнями. Шайтан, раджим. Шайтан, раджим. Того, кого побивают камнями. Дьявол. Умаху абикаули шайтани раджи. И это не речь дьявола, побиваемого камнями. И это не речь дьявола. Не речь дьявола, побиваемого камнями. Умаху абикаули шайтани раджи. Фаайна тадхабун. Файна Тадхабуна. Куда же? Куда же вы идете, Татгабуна? Фаайна, и куда же вы идете? Куда же вы направляетесь? Куда же вы идете? Файна фа Тадхабуна. Или Файна фа тазгабун? О, вы, куда вы идете? Инхуа, Илля, Зикр. Лил Аламин. Ингуа илля Зикр Лиля алямин. Ингуа это ничто иное, кроме как напоминание. Лиля алямин для всех миров. Лилямин алям это мир. Мир алямин миры. Раббуля Господь миров. А здесь викр. Лиля алямин – это лишь напоминание для миров. ингуа иля викр лиля алямин. Поистине это лишь напоминание для миров. Лиман шаа минкум айястаким. Лиман шаа минкум айястаким для тех. Лиман шаа минкум айястаким айястаким для тех. Кто желает придерживаться истекама. Истекама – это придерживаться прямо ты. Для тех из вас, кто желает придерживаться прямо ты. я Ястаким. Мы говорим срат мустаким. Веди нас по дороге прямой. И вот здесь ястаким, тот, кто хочет идти по прямому пути, айестаким лиманша аминкум таким Для тех из вас, Минкум, из вас. Кто желает придерживаться прямоты? Лиманша аминкум айяста кым. Для тех из вас, кто желает придерживаться прямоты. ты. уна. Илля а ша Аллах. Раббуль аламин. Раббуль аламин. уна. Но вы не пожелаете этого. Иля аяша Аллах. Кроме того, что пожелает Всевышний Аллах, Господь миров, Раббуля Алямин, ума тащауна, иля Аллаху Раббуля Алямин. Но вы не пожелаете этого. Если не пожелает Аллах, Господь миров, Раббуля Алямин, ума уна, иля айяша Аллах. رب العالمين، بارك الله فيكم، وجزاءكم الله خيرا خير الجزاء، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.